В эфире государственной радиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко, Здравствуйте. Сегодня 6 мая начинается священный месяц Рамазан. Точную дату начала у Розому в Фтият объявил накануне по итогам наблюдения за луной. Как известно, пост один из пяти столпов ислама. В течение месяца мусульмане отказываются от приема пищи, питья, курения, интимной близости от рассвета и до захода солнца. В этом месяце правоверным советуют делать больше благих дел, заниматься благотворительностью, попросить прощения и простить обиды. Сначала священного для мусульман месяц рамазан поздравил глава государства уважаемвенники дорогие мусульмане поздравляю вас с началом священного месяца рамазан месяц рамазан который свято чтили наши предки и сегодня не утратил своего высокого значения месяц рамазан время духовного очищения и чистых помыслов побуждает каждого человека к свершению благих поступков терпимости взаимоуважению благотворительности и милосердию. Прежде всего дорожить и высоко ценить единство, сплоченность народа и мир на нашей земле. Наш долг – вести себя благородно, совершать благие поступки, дарить добро родственникам, друзьям и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью. Появлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества. Желаю, чтобы месяц Рамазан принес в каждый дом благополучие, каждой семье радость. Кыргызстану мир, единство и процветание. Дай Бог каждому из вас здоровья и счастья. Органами ГКНБ на территории Ужской области была задержана автомашина под управлением жителя Ужской области 1994 -го года рождения иностранный гражданин одной из соседних стран 1983 -го года рождения. В ходе осмотра автомашины в багажнике было обнаружено изъято 8 пластмассовых канистр емкостью по 10 и 13 литров с содержанием ангидридом, уксусной кислоты 101 литр, который вывозился контрабандным путем в одной из соседних государств. Справочно Из пол-литра ангидрида производится один кг героина. Материалы по данному факту следственными органами ГКНБ зарегистрированы в ЕРПП. начато досудебное производство. Задержанные лица водворены в СИЗО ГКНБ. В настоящее время Государственный комитет национальной безопасности продолжает следственные оперативные мероприятия, направленные на установление розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечения других каналов транзита и контрабанды наркотиков. В Бишкеке мужчина выпал из окна восьмого этажа и погиб. По словам очевидцев, он был пьян. В МЧС пояснили, что 5 мая в 8.35 утра диспетчеру службы спасения поступила информация, что по улице Исана мужчина хочет прыгнуть с восьмого этажа. Спасатели прибыли на место 8.45. Мужчина сидел на подоконнике восьмого этажа. Находившиеся на месте милиционеры сказали, что со слов мужчины внутри квартиры находятся люди, угрожающие ему. Спасателям запретили вскрывать дверь до прибытия оперативной группы, так как это может быть опасно. Во время беседы со спасателем. Мужчина говорил, что не собирается прыгать, но его заставляет это сделать человек, находящийся в квартире. Проведение спасательных работ с крышей не представилось возможным, поскольку не было доступа к чердаку. Для эвакуации с использованием лестницы на место вызвали пожарный автоподъемник, но машину вернули по пути, так как мужчина уже прыгнул, пояснили в МЧС. В ведомстве добавили, что дверь квартиры взломали, но в ней никого не было. Кыргызстанцы приняли участие в бессмертном полку в Амстердаме, сообщает основатель Кыргызско-Голландского делового совета Джаркина Кушоевым. По ее словам, бессмертный полк организовали в Голландии впервые. В нем участвовали соотечественники из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России. 5 мая – день освобождения Голландии от фашизма. В этот день проводят различные концерты, фестивали. «Мы провели бессмертный полк, наши отцы, которые воевали, не были забыты», сообщила Джаркин Кушоевым. Также в Минске 3 мая состоялся митинг-реквием, посвященный памяти героя Советского Союза Джумаша Асаналиева, традиционно организованный посольством Кыргызстана в Беларуси администрации Октябрьского района города Минск в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в посольстве, в митинге-реквием приняли участие ветераны района, главы и представители дипломатических миссий иностранных государств Республики Беларусь, постоянные полномочные представители государств, участников СНГ при уставных и других органах. Содружества и не только. Митинг «Реквием» прошел при участии роты почетного караула салютной группы Духового оркестра Минской военной комендатуры, а также сопровождался выступлением творческих коллективов. В завершении состоялось возложение цветов к памятнику Джумаша Асаналиева. В завершении митинга «Реквиема» посольством Кыргызстана в Республике Беларусь в честь ветеранов был организован праздничный обед. Жителям столицы скоро смогут прогуливаться по новому скверу. Все работы по его благоустройству должны быть закончены 4 мая. Парк обещает стать одним из самых необычных столиц. Почему? Узнавал кубатку Баначбе Трехметровый комус, удобные скамейки и качели, также тропинки из чистого дерева появились в сквере на пересечении улиц Анкара-Виноградная. Данный парк признан стать самым необычным в столице. Перед началом работ местные жители просили проектировщиков сохранить весь существующий ландшафт. Задача выполнена, но теперь только здесь все благоустроено. Несколько недель жители ближних домов следили за тем, как старый парк, заваленный мусором, превращался в главную достопримечательность района. Те, кто уже 20 лет ходит по этим тропинкам, весьма рады переменам. Теперь, я думаю, гулять тут будет гораздо приятнее. Раньше здесь везде валялся мусор, а иногда бездомно устраивали пиры. Главное, детям будет хорошо. После школы они смогут присесть на скамеечку, прочитать любимую книгу, пойти на спортивную площадку и развеяться. Площадь нового сквера более 15 тысяч квадратных метров. Светло, а главное, безопасно для детей. Здесь десятки уникальных фонарей. Житель уверен, что новый парк станет украшением этого района. Ведь его благоустройство продолжается. Школьники и жители не стали ждать официального открытия парка. Поиграть на спортивной площадке можно уже сейчас. На своем примере это показали и сами строители парка, подтянувшись несколько раз на турнике. Буду приходить с друзьями, гулять, играть. Мне особенно понравились большие камузы. Это очень необычно. А мне по душе новые качели. Жду, когда откроется парк. Здорово придумали. Все работы должны закончить уже к завтрашнему дню. И в этот же день состоится официальное открытие данного парка. Всех, конечно же, ждем. Кубат Хуанач Пекулырский, Лига Кульбеков, ЛТР, Бишкек. В уши День Победы 9 мая встретят всего 7 участников Великой Отечественной войны. Ровно столько ветеранов осталось в Южной столице, хотя еще несколько лет назад их было 15. Сегодня здоровье каждого ветерана находится под пристальным контролем врачей, но многие по силе и бодрости духа могут дать фору нынешнему поколению. Мои коллеги побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. Здоровье! Как настроение? На ее долю выпало немало испытаний. Анне Тигуновой было всего 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Она ушла на фронт добровольно, была санитаркой в военном госпитале. Госпиталь стоял километров, наверное, 20 от фронта. Фронт, фронт поедет, и мы за госпиталь объедем. А когда пройдут там бои, нам привозят больных. Там перевязку сделаю. Временную. И вот и у нас госпиталь эвакуируется, э, главврач говорит «Аня, придется вам с нами ехать». Я думаю, я же ребенок маленький, Ух. год мальчику Ух. было. Я говорю, как же я, а у а вас я мама я есть, же, поговорите я с я мамой. Же. Ну пошла домой, стала говорить. Мама говорит, ну я не берут, так бежай, езжай. От начала и до конца прошел войну и Самибай Артыков. Он служил в 339-м стрелковом полку пулеметчика. В 44-м году был удостоен ордена Красной Звезды. Сегодня ветерану уже 98 лет. У него 16 детей, 80 внуков, 130 правнуков и уже пятеро праправнуков. День Победы он будет встречать вместе с ними мой отец часто рассказывал что полгода перед отправкой на фронт проходил обучение командиры были удивлены его меткостью его сразу взяли в стрелковый полк пулеметчиком его отвагу высоко оценили мы гордимся тем что у него есть орден красной звезды это гордость нашей семьи отец плачет когда вспоминает как его полк оказался в окружении как пулеметчик он не мог покинуть свое орудие был ранен тремя Пулями, пришел себя в госпитале. Спасибо всем, кто спас моего отца. Спасибо всем победителям. Их мужество подарило нам мир. За здоровьем ветеранов Великой Отечественной войны в южной столице сегодня наблюдают врачи, посещают ветеранов на дому. Наши ветераны прожили почти век, и слава Богу, что многие из них ходячие и здоровые. Это говорит о заботе в семье, и мы, в свою очередь, внимательно следим за их здоровьем. Сегодня в Аше остались всего семь ветеранов Великой Отечественной войны, а также 20 тружеников тыла. Обязательные медосмотры для них врачи проводят два раза в год. Дважды в год мы обязательно проводим для ветеранов стационарное лечение. Если ветеран болеет часто, мы в обязательном порядке лечим бесплатно и без очереди. Если ветеран не хочет в стационар, то мы выделяем медсестру-кардиолога, которые выделяет необходимую помощь и лечение на дому. В прошлом году ветеранов в Аше было 15, в этом году осталось всего 7. Хотелось бы, чтобы они были здоровы и среди нас. Это важно. Помочь и поддержать ветеранов врачи готовы в любой момент, отмечают медики. 9 мая в Аше пройдет парад победы, в котором также примут участие фронтовики. Алена Смирнова, Нурдя Малалымкулова, Элурбей Назаров, ЛТР ОШ. К этому сейчас это все новости. Всего вам доброго, до свидания.